Друзья, всем здравствуйте! Подскажите, насколько вам хорошо меня видно, насколько хорошо меня слышно по десятибальной шкале. И мы с вами... Да, всем здравствуйте. И мы с вами сегодня начнем наш прогноз на октябрь месяц. Да, да, всем здравствуйте. Отлично, хорошо, что меня и видно, и слышно. И мы с вами сейчас начнем прогноз на октябрь месяц. Да э, рада что вы все с нами рада что вы интересуетесь астрологией, прогнозами своей жизнью и э, э, китайской метафизикой в том числе а, если здесь давайте спрошу так есть ли новички если ну, новички кто не знает что такое например своя астрологическая карта поставьте цифру 1. Хорошо <связывая> выглядит. <связывая> Спасибо, Наталья Гелена. Да. <связывая> Спасибо. А, значит, есть новички. Ну, тогда, как всегда, все сначала. Меня зовут Пугачева Наталья. Я и психолог, и астролог, профессиональный э, психолог, и преподаю астрологию бадзи в, в нашей школе. Почему только астрологию? Ну, вообще сама метафизика, она большая у нас есть несколько направлений изучения метафизики наши преподаватели преподают в этих направлениях я преподаю в направлении астрология бацисто Мостовская тоже наш преподаватель который работает в этом направлении для того чтобы вам был интересен наш прогноз вам надо будет зайти на наш сайт n пугачева точка калькулятора сейчас вот елена пирогова сбрасывает эту ссылочку вы можете просто перейти по ссылке и, собственно говоря, да, так, сейчас я посмотрю, сейчас я все тут настройки сделаю. Ну, если будете смотреть в записи, то вам нужно сайт endpugacheva.com и раздел калькулятор Бадзи». Что вы делаете? Вы вводите, можете свое имя вести, можете не вести, да, всем добрый вечер. Обязательно поставить пол, обязательно поставить дату своего рождения. Если знаете время, ставите время. И э, если не знаете, вот тут вот на стрелочке нажимаете ищите слово нет, не 0 а нет-нет. Здесь, значит, тогда делаете как прочерки. Если знали время, то можете поставить город. Если время не, не знали, то город тогда тоже смысла не имеет ставить, потому что нам город нужен для расчета часового пояса. И все. Ну и, собственно говоря, на кнопочку рассчитать. Что вы увидите? Вы увидите перед собой карту Бадзы, которая состоит из нескольких разделов. Но для вас сейчас самое важное и самое интересное, ну, в общем, о чем мы будем хоть как-то сегодня затрагивать, это нужно понять, что вот столпы судьбы это и есть ваша натальная карта. Самый важный элемент в карте это элемент личности то есть мы смотрим стол дня верхний элемент и верхний иероглиф и по ним будут собственно говоря сейчас даваться какие-то стакан забыл с водой взять ну, ничего, сейчас потом и по ним собственно говоря и будут даваться сейчас какие-то прогнозы и вам будет интересно если вы будете знать свой элемент личности также иногда задействованы все остальные иероглифы. Я буду говорить, вы будете тоже смотреть, есть у вас такие иероглифы или нет. Очень часто говорим про какие-то земные ветви. Вы будете смотреть, есть ли у вас такие земные ветви или нет. И я могу говорить, вот, допустим, там, про, про тенденции, например, для человека, у которого в земной ветви дня стоит... Там, змея например то есть вы ищете день и земная ветвь это вот здесь да то есть мы вот видим здесь название по зверушкам скажем так Ну вот я вам очень коротко вела вас в курс дела всегда напоминаю что мы с вами встречаемся для того чтобы пообщаться так что приветствуются вопросы насколько буду успевать буду отвечать на них вы можете общаться в чате между собой тоже это ну как бы не обучающие такое больше развлекающее у нас мероприятие и а, обязательно подвечай а, на вопрос на которую которую вижу успею ответить и спрашивайте новички спрашивайте если что-то а думаю что ты хотела сказать самое главное что весь этот прогноз мы обязательно дублируем в наших соцсетях если вы не подписаны обязательно подпишитесь Группа ВКонтакте или или Инстаграм, Фейсбук. Э, ну, на канале youtube там вот это только в записи вебинар можете посмотреть, да. Но тоже подписывайтесь, потому что все бесплатные вебинары вы можете смотреть на канале youtube на нашем. Итак, Муся, не начинай в самом начале. Да. Муся любит на себя внимание, оттаскивать. Так, иди сюда, так, Котик. Оп. Уж ты тут скандалишь, поздоровайся. Так, сейчас закрою ее для того, чтобы она не скандалила. У нас тут все два часа. Она такая, очень любит разговаривать. Да. Да, да, да, да, потом пока. -нибудь. Да. да, она главное уже за, она запомнила, что я ей даю корм в, специально перед вебинаром. И сейчас я ей забыла дать себе стакан, забыла взять и ей, корм забыла насыпать. И она такая сообразила, что, что я пошла разговаривать, а корма в чашке нет. И сейчас она будет скандалить два часа, пока ей не дадут. Да. Да, да, да, нет, есть свое хозяйки стакана, у нее там своя история. Так вот, друзья, мы с вами выходим все время в начале месяца, но начало нашего с вами григорианского месяца, по которому календарю, да, по которому мы привыкли жить, оно не совпадает с теми, с теми календарными месяцами, которыми, которые у высчитывают китайский календарь. И поэтому месяц, октябрь месяц, месяц ну собаки мы его условно считаем, на самом деле он начинается, ну в октябре начинается в начале, но заканчивается аж в начале ноября. То есть с 8 октября по 7 ноября будет у нас с вами месяц огненной собаки. Мы долго ждали огонь. Год холодный, металлический, мокрый и вот это вот все эти истории, которые, ну, как бы наслаиваются на, на всеобщую и без того вот эту и карантинно-пандемийную историю, да, еще наслаиваются не очень хорошая такая ну может быть какая-то астрологическая подоплека конечно мы ждем мы ждали лето, были рады лету и э и, <мussие> <клывшие> <мussие> и были рады э э э э огню ну и вот сейчас нас нас огонь тоже приходит немножко радует и мы обязательно с вами <плыв> человек <с2> да. и мы с вами обязательно сейчас про это поговорим Итак, а, значит что мы с вами что мы с вами имеем с 8 октября по 7 ноября месяц огненной собаки собака ну хороший конечно знак Ну как бы все знаки хорошие просто все знаки они как как люди они имеют свой характер и они э, знают, чего они хотят, э, и каждый знак э, свою свой характер вносит в месяц. Собака, конечно же, это такое, мы уже и сами понимаем, что-то такое домашнее, миролюбивое животное, которое любит как-то быть на страже своих интересов. В принципе, очень хороший знак и так. Осень продолжается, но энергия октября... А, я, по-моему, забыл самое главное сказать, что мы не только в соцсетях дублируем всю эту информацию, но ну и на нашем сайте. Так что, если вдруг что-то не успели сделать скриншот или записать какую-то дату, не переживайте, вы все это можете найти у нас. А, итак, значит, осень продолжается, но энергия октября достаточно сильно отличается от предыдущих двух месяцев. По китайскому календарю мы с вами заходим уже в конец осени, то есть мы с вами заходим в третий последний месяц осени, и там уже не за горами, естественно, будет зима. То есть как бы он еще не совпадает не только по, по числам месяце, но и сами сезоны немного не совпадают с нашими, они как бы чуть раньше начинаются, ну и соответственно чуть раньше заканчиваются. И за первых два месяца в любом сезоне отвечают э, отвечают земные ветви то есть животные которые несут энергию этого сезона летом за первые два месяца будет, будет будет отвечать огонь весной за первых два месяца будет отвечать дерево вот осенью мы с вами пережили металл металлические месяцы ну вот в условиях того что у нас уже Итак, год э -э, и металл и металла и э -э, воды и такой он сам по себе вот этот года, годы ну, такой не очень хороший считается то конечно усиление его были ну, кому-то кому-то хорошо кому-то не очень большинству не очень поэтому э -э, вроде бы у нас идет осень но всегда последний месяц любого сезона он земляной и э, здесь вот мы с вами как раз переходим к этому последнему месяцу где у нас и будет с вами огненная земляная собака то есть приходит земля то есть и металлическое упрямство то что то что было с нами все эти два месяца дисциплинированность жажда справедливости уступают место стабильности и основательности земли я например жду металл конечно все прекрасен но я тоже почему-то когда металл я не знаю то ли это еще осень на какие-то баррикады хочется лезть все время а земля землей все-таки все поспокойнее Итак, нас ожидает период с низкой дина, э, динамикой событий э, относительного спокойствия к тому же с середины ноября нас ожидает всеми любимыми ретроградный меркурий Сейчас у меня знакомые, даже те, которые никогда не интересовались астрологией и вообще ничего не знают про астрологию, если какие-то проблемы, они сразу говорят, они везде вставляют ретроградный Меркурий. Все, все время говорит это виноват ретроградный. Я говорю, так нету сейчас ретроградного Меркурия. пофигу Все равно где-то слышали, что это плохая штука. На самом деле он неплохой. Кто не знает, что такое ретроградный Меркурий, у нас есть статья, можно зайдя на наш сайт ком в поисковике найти, что такое ретроградный Меркурий. Ничего плохого у особо не несет. Несет какое-то некое замедление процессов для многих мероприятий он прекрасным таким даже помощником может являться вот поэтому ретроградный меркурий я уж не знаю зачем его так сильно распиарили как-то даже вот передач смотрела на первом канале в каком-то вот таком Шоу в каком-то известном там просто целую, там с Гордоном, по-моему, было целую. Вы знаете, передач про это ретроградный Меркурий. В общем, жили, все время жили, а ретроградный сейчас начал всем мешать. Да? вот и так будет он. Он приходит в середине месяца, в середине октября, он приходит с 14 и в начале ноября заканчивается. А, ну, что можно сказать? С одной стороны, если вы привыкли к импульсивным действиям и быстрым решениям, вас может раздражать, конечно, медлительный темп. И вообще выводить из себя, это, знаете, как это, как мультик, когда эти сонные там, зверки такие, а, ели встали, что-то сказали. вот я, я тоже такой, сама по себе огонь, живчик мне, если я прихожу и долго стою, жду, а там какая-нибудь умирающая лебедь... Меня начинает немножко сразу подвешивать эта вся история, но здесь вот нужно синхронизироваться как-то немножко с, с миром и, может быть, тоже расслабиться и стоять, в общем, тоже в таком же состоянии. Но с другой стороны, именно основательный подход может избавить от поспешных решений и ошибок по неосторожности. В октябре хочется анализировать, размышля, размышлять, строить планы. Вообще осенняя земля способствует расслабленности и лени, поэтому не стоит перегружаться и брать на себя заранее невыполнимую нагрузку. Как бы оно ни было, старайтесь не торопиться и планировать важные для вас дела на благоприятные даты, соответственно выбранному действию. И в этом случае внешние препятствия растворятся сами собой. Мы все время высчитываем общие благоприятные и неблагоприятные дни. Они, если вы не умеете считать свои личные даты, потому что ну как бы свои личные даты, выбор индивидуальных дат, он строится, ну, как я недавно дочке сказала, потому что тоже тут наметили ей мероприятие, а она смотрит там какая-то красная дата. и она мне спрашивает, она говорит, почему вот ей же общие прогнозы там она стоит в красном. Я ей объясняю. Ты знаешь, говорю, вот как, например, прогноз погоды. Там сегодня плохой день, дождливо. Да? Но для, дождливо там для какой-то группы людей может быть самым благоприятным днем. Ну, там, например, какие нибудь астматики, да? которым там не хватало свежего там какого-нибудь влажного возраста, воздуха, или там, там, не знаю, может быть там романтиком каким-то у них как раз они давно ждали такого дня, да? То есть, конечно, если у вас есть, вы умеете пользоваться выбором дат индивидуальным, это одна история, вы подбираете под себя. Если вы, вам не хочется этим заморачиваться или вы не умеете, вы можете воспользоваться теми днями, которые мы вам считаем. Но в эти дни не рекомендуется делать именно те дела, которые вы видите, да например 16 18 28 30 октября дни неподходящие для начала любых дел и выяснение отношений для всего остального вуаля делать можно да? 30 ой, 11 17 23 29 октября и 4 ноября дни неподходящие для начала поездок и подачи документов какие-то органы могут вернуться с ошибками или потеряться 12 18 24 и 30 октября плюс 5 ноября день не подходит для посещения врача или свидания 13 25 октября и 6 ноября день не подходит для подписания документов и начала дел имеющий громкий срок короткий срок реализации 6 ноября это не только у нас вот попал для этого но 6 ноября у нас еще будет изнуряющий день. Есть такое в китайской метафизике. Да, записи вебинара будут. Наталья пишет: основные проблемы ретромерка. Красиво, Наталья назвали информационная путаница, срыв сроков, дат, расписание. Да, да, да. Просто нужно быть к этому готовы то есть если вы что-то наметили и попадаете в ретроградный меркурий что угодно начиная от свадьбы, заканчивая переездом тем более если вы к этому давно готовились и у вас как бы происходит это все на ну как как завершение какого-то уже процесса да то ну и бога ради завершайте себе просто вы должны понимать что могут быть какие-то срывы там вы опоздали там что-то не состыковалось там где-то в расписании что-то нарушилось. И просто это принимать вот как данность Да, да Итак, у нас есть 29-31 октября, а, нойбрин, наверное, не будет. Это я тут зря. День не подходит для подписания документов и начала дел имеющих длинный срок реализации. Свадьбы либо начала начало строительства. И у нас есть дни без богатства, 20 и 22 октября. Чем меньше финансовой активности, ну эти дни просто вот ну не надо делать огромных больших покупок то есть ну не надо там я не знаю квартиру покупать машину да, какие-то дорогостоящие вещи то есть ну, может быть какой-то отдых оплачивать все остальное в принципе ну без богатства и без богатства живем как обычно да? вот 6 ноября лучше конечно это прям внести бы себе в календарик изнуряющий день это последний день ну предпоследний день оси там э, осени по китайскому календарю и у нас энергия три месяца да, у нас у нас энергия нарастает так вообще работает энергия неважно вообще что мы с вами смотрим так работает вообще энергия всегда она не приходит там каким-то столбиком бамс и упала а здесь у нас с вами пришел петух все металл петух ушел собака пришла и бамс у нас земля. Все все волнами. То есть самая энергия, она работает примерно как вода. То есть волна потихонечку пришла, нахлынула, да, и потихонечку уходит. Ну или не потихонечку, но вот смысл примерно такого нарастания. А вот. И, соответственно, месяц, когда у нас начинается новый сезон. У нас начинает нарастать эта волна, да, то есть у нас нарастает какой-то, как мы говорим, персиковый цвет, да, в кардинальные месяцы, там, месяц петуха, или вот будет в следующем месяце, кардинальный месяц, это крыса, да, она максимально сильная эта энергия дальше вот у нас тут была обезьяна то есть в обезьяну, например в начале осени нарастала в середину осени петух был самая сильная металлическая энергия а сейчас собаку она идет на спад то есть там будет металл чувствоваться но вот все равно на спад идет и вот она вот в этой точке в последние она где-то тут уже ну, ну, не умирает она на самом деле переходит еще и она чуть-чуть еще уйдет и э, затронет металл будет и в начале зимы даже чувствоваться, то есть но ну, это уже остатки уже ушедшие волны так вот последний последний предпоследний месяц считается самой такой низкой энергетической точкой потому что волна то новая приходит новая на волна зимы она начинает нахлестывать. здесь не как раз какой-то перехлёст и получается и ну, в общем такой изнуряющий день тоже опять же, ну, живем как живем, ничего мы такого не делаем, но считается, что энергия стоит на нуле, поэтому если у вас есть какие-то супер мероприятия, или вы сами по себе себя, ну, вот, в принципе, чувствуете, вот, например, я сегодня уже 25 человеком пожалуйста еще вам сейчас сразу на 250, еще раз пожалуйста что ну вот какое-то чувствую делаю миллион дел, и, и, и вроде бы как всегда энерджайзер, но чувствую, что тяжело как-то все дается, не знаю, как, как, какая-то хандра или как, какая-то, э, знаете, как будто не хватает сил каких-то, да? Так вот, если у вас так же, как у меня, чуть-чуть сил не хватает на все дела, я просто делаю по 250 дел одновременно, поэтому мне не всегда хватает сил все, все везде контролировать и успевать. Так вот, если вам так же, как и мне, не везде хватает сил, просто вот такие дни нужно понимать что ну вот вот в этот день лучше все отменить и позаниматься чем-то другим да? ну как я уже сказала про ретроградный меркурий с 14 октября по 2 ноября как вы его там назвали ретро -мер вот. он он придет можете почитать ничего особенного на самом деле не несет Кроме того, что может быть поломка техники, и вот правильно написали такая некая информационная путаница, это если вообще в двух словах говорить, ну и вообще вот это понятие ретроградного ретроградности, оно не из китайской метафизики, оно и западной астрологии, ну и насколько я знаю, там ретроградный не только бывает Меркурий, а еще там масса всего, и в общем я туда не вникала, ну, на всякий случай уже привыкли писать и вам сообщать. Вот. Что со звуком, спрашивают Лариса. Лариса, я не знаю, у нас вроде бы все. Если все остальные молчат, то значит, наверное, хорошо. Мне вообще под одеяло с книжкой хочется, пишет. Да. Звук жуткий. Я уже под ним. Да, звук нормальный, десятки ставят. Нормальный звук. Настройте свою аудиосистему. Да, Максим, вот, спасибо. Да. А, угу. Так, ну, про плохие числа поговорили. Давайте про хорошие. Хороших у нас тоже, слава богу, много. У нас с вами 10, 22 3 октября 3, 3 ноября хорош для начала проектов вот, да, сейчас Сергей пишет, ой, сегодня у нас прям так много мужчин, как-то очень даже приятно, что нас мужчин так много посещает, да, послушать наши прогнозы и пишет, что ä, сейчас еще и, и Марс ретроградный, и и это круче, чем Меркурий. Ну, я про что не знаю, про ту не говорю, поэтому, да, знаю, что там целая тоже история с этими ретроградами всякая. Ну, просто я к чему это все время говорю, что многие темы, они как будто бы больше распиарены. А, вообще непонятно со звуком, как под водой. Ну, а, непонятно, да. А, фу. Не знаю даже что делать понимаете мы в принципе вот ну сейчас давайте чуть от от, это, от отступим до да? звук нормально пишет лена да нет каждый раз я понимаю что не у всех есть коннект с площадкой но значит, допустим мы можем проводить нет проблем, но на как мы раньше это и делали на youtube канале и всем кого был плохой звук мы просто отправляли на youtube канал проблема в том что youtube канал не убрал программу которая давала показывать давала возможность показывать слайды и э, я могу выходить параллельно на э, youtube канал это все рассказывать но слайды вы не будете видеть вот в чем проблема нас наверное много в вебинарной комнате ну людей действительно много но э, людей много ну как бы Вебинарная комната рассчитана на такое количество людей, так что. Ну ладно, поехали. Давайте хотя бы те, кто слышит, чтобы какую-то ценную информацию услышал, да? Итак, как я уже сказала, эти числа хороши для начала проектов. Если подготовка к началу важных дел закончена, то смело можете запускать их в этот день можете просто поболтать с друзьями энергии этого дня оставят много положительных эмоций от этой встречи 14 26 октября дни благоприятствуют началу дел от которых вы ожидаете долгосрочного эффекта замуж выходить отношения какие-то начинать на работу устраиваться но не берите кредит платить придется долго и тяжело. 25 27 октября день для любителей планировать свою жизнь заполнять карты желанием стереть чашу богатства смотрите это все условно да то есть понятно что я вам ну там понятно что мы карты желания наверное, все взрослые люди если мы делаем то когда-нибудь один раз там под новый год или или вообще не делаем или на каких-то мастер-классах делаем. ну просто для чего я такие, такую информацию ставлю? Да? Для того, чтобы у нас у всех есть какие-то свои ритуалы, наверняка. Какие-то денежные, какие-то, может быть, семейные, знаете, э, традиции, э, что мы там, я не знаю, может, какое-то блюдо делаем. Да? То есть, если вы если у вас есть такой, то вот можете этими днями пользоваться. 8-20 октября. И 1 ноября, зовите гостей, открывайте бизнес, празднуйте свадьбы, заключайте сделки. Можно начинать обучение, приступать к новой должности. 9 и 21 октября, и 2 ноября хорошо подводить итоги, завершать старые дела. Но лучше отказаться в этот день от начала лечения и других важных дел. То есть хотите лечение можно, но вот что-то другое да в смысле хотите что-то другое можно но отвлечение от да лучше отказать. У меня день рождения 31 октября отвечаете отвечайте нормально очень хороший день я уже тут 31 октября весь исследовала там так что отмечайте все все абсолютно прекрасный день ну конечно надо смотреть вашу астрологическую карту здесь так не скажешь но этот день как раз мне тоже нужен был так что я его посмотрела хороший мне 6 друзья вы знаете в октябре так много людей у нас у леночки у пирогового день рождения у нашего преподавателя маргарита вот скоро день рождения вообще у меня интересно мы с мужем недавно в это в телефонах посмотрели записную книжку и выяснили что в сентябре ни у него ни у меня нет ни одного знакомого или там родственника или еще кого-то у кого бы были дня рождения. А в октябре вот практически у него и у меня, но в неделю по три человека как минимум есть. Вот не знаю почему. Да. У меня 18, у сына 14, 24. Друзья, как бы с точки зрения празднования дня рождения здесь немножко другая политика. Мы не ищем здесь, но если вы, конечно, не собираете вдруг какую-то день рождения в виде свадьбы на 150 человек это ну может быть здесь надо что то посмотреть в принципе дни рождения они же немножко по другой энергетической как бы схеме смотрятся дни рождения это для каждого человека это тоже определенная своя но это не с точки зрения китайской метафизики ну как бы вообще до да, считается что это такая ну точка, да понятно что точка З, с которой все время отчет энергетически мы в этот день у нас но ну, определенные они не особо хорошие ну и не особо плохие но считается что у нас есть некая такая связь со вселенной почему люди любят именно в день рождения не ну заранее понятно не отмечают позже тоже не все многие не любят отмечать даже там на день на два как то уже уже как будто бы не то почему потому что в этот день да, вы вспомните там. Коровая там, помните, водили, да, ставили этого в детском саду именинника и ходили. Так вот, это как раз это, это самая энергетическая воронка, которая э, очень хорошо, все вот эти пожелания, они попадают в, в цель. Поэтому неважно, в какой вы день родились, хоть он там истощение, хоть он изнурение, хоть он там день без богатства, это к вам не имеет никакого абсолютно отношения. Потому что к вам придут там люди, даже если не придут, просто вам кто-то там открытку пришлет там, как у нас Собянина, он всем присылает, понимаете, к дню рождения, да? Или там какая-нибудь почта моего вас поздравит. Неважно, все пожелания в этот день, кто бы вам ну, не пожелал счастья и здоровья, они как бы до вселенной быстрее доходят. Поэтому с днями рождениями расслабьтесь и празднуйте свои дни рождения в свои дни, когда вы родились. Да, всем здрасте. Итак, в октябре в небесное ствол выходит долгожданный огонь, про который я вам уже тут рассказываю полчаса. Мы так долго о нем мечтали, ждали, мы уже забыли, зачем он нужен, но огонь это тот знак из всех пяти элементов, который несет радость, счастье, оптимизм, позитивный настрой и вообще просто хорошее настроение образ месяца это прекрасный закат когда солнце садится за высокие горы открыты какие-то значит такие разноцветные разноцветные леса да то есть ну, красивая конечно очень красивая даже картинка даже так видно что она очень разноцветная вот еще немножко, и оно совсем скроется, и наступит кромешная тьма. Ведь огонь осенью имеет невеликую силу. Он находится на фазе Ц могила. То есть огонь есть, силы у него, конечно, не очень много. Но знаете, как такое осеннее Солнце может быть яркое светит, но вот греет ли уже большой вопрос? Более того, энергии месяца огненной собаки идут в такой прям противовес энергиям года, да? Огонь у нас по системе усилий вот пять элементов, когда они идут по кругу, они друг друга поддерживают, когда они а, сейчас я вам покажу даже картинку, а когда они а, вступают вот в такую, то они друг друга, ну скажем так, контролируют. То есть у нас с вами получается что а, собака да, огненная пытается контролировать да, то есть огонь контролирует металл металл а сама собака контролирует кого крысу да, то есть по системе усин у нас получается что такой контроль на, контрол, на контроле ну конечно месяц э, ну, как бы это сказать немножко будет ли это отражаться эта конфликтная ситуация на людях конечно будет да? то есть не без этого итак значит пытается контролировать все тенденции года огонь металл да хотя у него это получится достаточно слабо все равно может принести в обществе неспокойство почему слабые потому что фаза ци низкая, мы да? Мы говорили что когда мы с вами смотрим астрологическую карту и какие-то делаем предположение всегда смотрите силу слабость определенного элемента потому что мы с вами целый тут огород можем нагородить и рассказать как это все будет работать но если там нет никаких сил то и никак это работать не будет да? а, вот. именно это обстоятельство может стать причиной нестабильности в деловой сфере и социальной жизни Конфликтов на почве и недопонимания. Да, вполне может быть. А, ну в принципе, вот же эта схемка, да, здесь там вам рисовала. То есть, когда у нас огонь нападает на металл а, собственно говоря, земная ветвь месяца почва нападает нам на воду. По кругу усин Земля контролирует воду, что может привести к столкновению интересов и конфликтным ситуациям помните что земля это самый терпеливый самый такой терпимо сама терпимость да, элемент но у всего есть свой предел и в один прекрасный момент может даже спокойная малоподвижная земля может выйти из себя ну и тогда держитесь крепче земля на такая это землетрясение да, могут быть скандалы драки разбирательства к тому же ретроградный меркурий может повлиять на всех участников конфликта и сделать их более непримиримыми или желающими таким не желающим может быть идти на компромисс а чего диалог будет затруднен а ситуация будет казаться неразрешимой не нужно доводить до такого месяц это короткий промежуток мы помним что вот эти всемесячные прогнозы они прекрасны но они не неважно какие они хорошие плохие все проходит, и это пройдет. Да? Так что не имеет смысла ссориться, ругаться настолько, чтобы потом оставаться врагами. Лучше сконцентрироваться на каких-то актуальных делах, которые приносят вашу жизнь, спокойствие и миролюбие. Особенно актуально эти моменты будут для людей. В карте которых присутствует и бык и коза почему очень многие уже начали мне в соцсетях писать им нужно быть более внимательнее в плане отношений с близкими с коллегами по работе да и вообще с окружающими людьми дел э, месяц в этом случае провоцирует земляное наказание значит захочется поскандалить выяснить отношения ну и вообще нужно быть Терпеливым это именно если у вас есть бык, есть казан и приходит собака. То есть на, на земляное наказание это когда собираются все три зверька. Из моей практики могу сказать, что когда у вас есть земляное наказание в карте все три зверька уже есть, то, как правило, источником этого конфликта являетесь вы. То есть вы можете как-то ну, унижать людей, ну, может быть не очень вы хотите этого делать, но как-то у вас так будет получаться. вот А когда оно приходящее, то получается, что очень часто может получиться, что ну, обижает вас, скажем так. Ну, условно слово обижает. Здесь понятно, что там какие-то надругательства, наверное, над вами не будет. Но что-то может быть какая-то несправедливость относительно вас, поэтому все время вспоминайте, что и это пройдет, вот и все встанет на свои места, в конце концов потом извиняться вот, ну, в общем, скандалить не стоит. Если три к козы не сработает, нет, не сработает если только бык тоже не сработает, а если бык и собака, если бык и собака, тогда в месяц козы. В месяц козы это могло сработать. Это июль месяц приблизительно. Если только бык, то день козы сработает Ну, Юлечка наша умная. Да, все, конечно, можно, но я считаю, что вся астрология должна помогать и не сводить с ума. Конечно, мы можем высчитать день, и даже мы можем часы, но тогда мы можем с вами вообще все в этом земле наказании утонуть, да, мы можем взять месяц вот сейчас будет собака мы можем взять день козы и мы можем взять час быка и себе устроить земляное наказание будет ли это работать вопрос да то есть конечно дни и часы когда это все усиливает они как бы для нас хуже но обычно мы когда это смотрим обычно мы это смотрим с вами если знаете у нас ситуация нам там ну не дай бог операцию надо делать да у нас какое-то там лечение, там страшно тяжелое, что-то еще происходит. И мы выбираем какие-то вот даты, и вот любой какой-то вот лишний день или час мы стараемся лучше убрать. Там можно посмотреть. Если это просто история про жизнь, про вашу, я не смотрю. Ну зачем это надо? Напряжение, если Земля не полезна. Да. <смех> Юля, да ничего нормально. Пишите, пишите, я же сказала, что приветствуются все ваши комментарии и можете общаться. Так что нет, все, все вы верно, все правильно написали, просто я не акцентирую на это внимание для того, чтобы новичков не свести с ума э, от того, что а еще и наказание будет три троградные плюс наказание плюс еще что-то. Зачем? Если собака это ключик сокровищницы, в карте есть дракон, можно ли делать крупные покупки, к примеру, землю? Это вот тут вот тут больше, знаете, игра слов, чем как бы игра смыслов, да? Здесь я бы так сказала. Открытие сокровищницы надо еще посмотреть, сокровищница открывается, в смысле, она открывается, что из нее выходит? Есть такое понятие пустые сокровищницы, да, то есть может ничего не выходить, нам нужны как минимум деньги, и они еще, фазы должны быть тоже ци хорошие. Вот. Потом, понимаете, сокровищница, мы все-таки предполагаем, как правило, не покупку, а приобретение, ну, в смысле, при... не мы тратим деньги, а нам они как-то поступают. Ну, то есть, конечно, можно, наверное, эту логику подтащить и сказать, смотря, для чего вы землю покупаете, может, вы для коммерческих целей ее покупаете, и действительно на сокровищнице купить что-то для коммерческой деятельности, это должно очень сильно потом выстрелить. Если вы покупаете ее для того, чтобы построить дом и жить самим, ну, я вам хочу сказать честно, вы деньги просто зарывайте в землю, и все, кроме своего удовольствия, вы ничего особо не получите от этого, правильно? Вот. и э, тогда даже если сокровищница и открывается на что должна она вам принести ну то есть мы же смотрим если это коммерческая история да мы тогда ждем что сокровищница, мы делаем действия в открытии сокровищницы для того чтобы она нас обогатила а если мы просто покупаем себе недвижимость из-за того что как мы уже знаем, особенно сейчас на падающих рынках, ну, во всяком случае, нерастущих рынках, но она вам не приносит уже недвижимость никаких денег, особенно Земля. Да? Поэтому здесь про сокровищницу про землю очень большой вопрос. Вот по какому дню рождения строить карту если паспорт эти даты не совпадают с датой рождения друзья по моему очевидно потому по той дате которую вам сказала мама которая является настоящей да? такое может быть да там паспортистка ошиблась или еще что-то господи у нас все может быть. Вот. конечно же в тот момент когда вы родились потому что это ну как бы карта рождения это паспорт вселенной и вселенной вообще все равно какая-то паспортистка или акушерка что вам там написала в вашем свидетельстве о рождении или в вашем паспорте да Им все им все равно и все равно, вселенной все равно конечно тогда бы очень было бы легко мы бы все меняли дату и делали бы себе красивую судьбу на самом деле мы все приходим с какой-то определенной кармы и мы как-то отрабатываем эту карту Хотя у некоторых бывают просто замечательные карты, и им ничего особо отрабатывать не надо, но у многих как-то да. Но у многих какие-то есть проблемы, их видно по карте, и мы как-то их тоже решаем. Да, вот Светлана правильно ответила. Вот, если специально поменяли. Вот вопрос, если поменяли специально дату рождения для того, чтобы изменить судьбу в китайской метафизике такого, ну как бы нет такого понятия и, соответственно, нет такого действия, нет такого результата. То есть я не знаю, может быть это в каких-то других там эзотерических подходах так нужно делать и ты что-то изменишь, Наверное. Навер, в смысле наверняка это есть, но я я не знаю как это работает и сработает ли, потому что с точки зрения китайской метафизики все что ты получил ты получил момент рождения, ничего у тебя не поменяется ни при каких обстоятельствах. А, а вот хочешь ли ты это поменять? Ты можешь, то есть умея читать свою астрологическую карту, зная каким образом корректировать ее, ты корректируешь и получаешь ну что-то чуть другое. да ну, там, я не знаю, Например, у тебя стоит три развода, но ты очень удачно вышел первый раз замуж, и ты, ты видишь, что у тебя три развода. Но ты делаешь все чтобы этих трех разводов у тебя не было и ты проживаешь всю жизнь с одним человеком работая все время над этим вопросом но тем не менее ты живешь то есть ты исправляешь свою судьбу свою сторону но исправить то что у тебя в карте уже три мужа есть ты не можешь да какой бы ты дату себе ни нарисовал вот примерно как-то так а -а -а -а. Кар, карта ⁇ это небесная удача. Господи, какие у меня все умные, прям душа радуется. Правильно, очень все верно ответили. То есть небо выдало какой-то свой определенный билет на, на балет. вот И плюс земля выдает свой какой-то определенный билет. И плюс сам человек делает. Да? И вот как раз человеческие действия, они корректируют. Все то, что может быть не очень хорошо. А после пяти замужеств, трех разводов могут быть не лишними. <с> так. Подскажите, если казана почей инь в этом месяце быть особенно спокойной, пить успокоительные Альбин, я так чувствую, что успокоительный в нашем мире вообще... Вообще помогает от 99% болезней. Так что я вот перед вебинаром тут очень хорошую хотите, скажу про успокоительный. Да, очень хорошую дали дали рецепт. Не знаю, вот, вот только попробую его принять. Там капли типа боярышник, пустырник, пион, настойка пиона. И еще что-то забыла. Валерьяна. А, и Валерьянка. Вот. Все в аптеке покупаешь, и утром, вечером по столовой ложке. за рулем вроде не знаю, еще не есть. Наверное, можно. Так что успокоительными нормально, да. Ребенок не виноват, виноваты родители, так получилось. Никто не виноват, берите тот момент рождения, который был на самом деле. Каждый своей жизни выносит уроки. Да. Вот кошка тоже захотела. Ксения все за кошку переживает. Ксения, вы прям вот такая же, как я. Я бы тоже сидела бы за кошку переживала, что там кошка за дверью голодная. Но на самом деле она толстая, толстячок, пусть похудеет, может чуть-чуть. Хоть капельку, ничего, и хуже не будет. А, ну так значит мы говорили про, ретро, про ретроград говорю мы говорили про земляное наказание ну и собственно говоря про то что могут быть скандалы задумайтесь стоит ли это потраченных нервов наиболее выигрышным поведением в месяце сильной земли будет спокойная уверенность и стабильность в словах и действиях если без значит без дополнительного пустырника и боярышника не получается, то значит с ним нужно, да? пить успокоительное всегда хорошо. А, значит, хотя земля собаки достаточно уместно ограничила действие сильной воды. Для нас это действительно хорошо, которая в этом году смешала все наши жизненные планы, внесла невероятный сумбур в общественную социальную жизнь. Ну, может быть, не одна, конечно, астрологическая карта года виновата. но, во всяком случае, астрологическая карта года э, действительно поддерживает все ту безумие, которое творится. Мы все, мы с вами про это говорили еще в самом начале года на прогнозе. И уже было понятно что год будет непростым Ну про следующий год тоже уже скоро начнем говорить с вами уже скоро тоже будем делать прогнозы да и все по моему закупились уже календарем на следующий да, год вот и кто не закупился лет будь добра если у тебя есть ссылка скинь пожалуйста то есть прогноз у нас есть прогноз на 2021 год который делает вся наша школа все наши преподаватели мы его делали несколько месяцев вот и собственно говоря Прошлый в прошлом месяце у нас был старт продаж, и вот, по-моему, уже все купили. Но сейчас, если Лена найдет, то вам даст обязательно. Итак, хотя собака, а, уже сказала, если отсутствие страсти и оптимизма не очень хорошо скажется на межличностных и романтических отношениях, то именно это обстоятельство будет способствовать культурному прогрессу общества и его духовному развитию. Еще бы ведь яркий огонь пришел на своем духе наслаждения. Значит, в приоритете будет, будет желание получать удовольствие, наслаждаться вкусной едой, смотреть интересные фильмы, вообще себя наслаждать всякое разное. Насколько это у вас будет получаться? Более того, гора, собака это гора, да, причем высокая гора. Если у нас дракон, низкая гора, то собака, образ собаки это высокая горы. Это кладезь всевозможных сокровищ и кладов. Все, чем бы вы ни занимались в этом месяце, будете заниматься не так просто, а с удовольствием, с интересом. Все пойдет в вашу копилку опыта. И при необходимости вы сможете извлечь оттуда новые знания, новые увлечения, новые знакомства, а может быть и какие-то новые открытые двери, новые возможности. Хочется напомнить, что э, земная ветвь собаки ни для одного элемента личности не является благородным человеком. Это, конечно, минус. Ну, не очень большой, но минус. Да? То есть помощь в октябре ждать не приходится. Ну, как мы и так-то особо там не ждем но просто когда приходит наш благородный то как бы всегда всегда есть надежда хотя бы каким-то знаком получать какие-то э, какую то определенную помощь от вселенной от какого-то умного человека здесь у нас с вами помощь дать неоткуда так что рассчитываем на свои так сказать мозги да? октябрь месяц когда необходимо проявить не только самостоятельность но и ответственность за сделанное или не сделанное сказанное или утаенное хотя люди инской инского дерева инской земли все еще могут надеяться на благосклонность крысы почему потому что крыса это благородный и в общем он не даст в обиду все равно до конца года собака как и все остальные земляные ветви относятся к символической звезде цветущий балдахин это очень творческая звезда да? то есть что такое придумать сотворить воплотить Ну это конечно как бы в среднем по больнице мы не можем знаете прогнозировать а теперь у всех попрет креатив но все равно можно этот креатив ожидать от людей на которые родились в день тигра лошади или собак, собаки, для них октябрь несет вот эту как раз личную звезду цветущего балдахина. Так что если вдруг вам захочется какой-то творческий момент сделать, ну, там, я не знаю, дизайн, проект, там, сада дома, еще что-то, то месяц будет прекрасно, особенно если вы родились в эти дни их больше им больше других захочется творить, придумывать, самовыражаться, но также может проявиться потребность в уединении, чтобы привести мысли в порядок, потому что цветущий балдахин – она не только творческая звезда, но и звезда одиночества. Если в вашей карте есть земная ветвь змея, то собака приносит красный феникс символическую звезду романтики, не сидеть дома помнить, что ваша неотразимость засияет, засияет только в обществе, так что пользуйтесь тоже, да. Особое внимание людям, родившимся в день или в год дракона. Почему? Потому что собака с ним сталкивается, приходит так называемый личный разрушитель. Считается, что не очень сильно он работает, но я как человек, родившийся в день кролика Жду не дождусь, пока уйдет месяц э, с петуха, который бедного моего кролика просто измордовал. По-другому уже сказать не могу. Вот хочешь верить, в эти астропрогнозы, хочешь не верь э, Сначала сама себе в начале еще месяца спину сорвала на тренировке, пока. Ну, я уже рассказывала эту историю, пока я тут спину лечила массажист сломал ребро, <смех> не поверите, я кому не рассказываю все смеются <смех> вот. ну но вот такой вот, вот такой месяц еще дышать не могла две недели сейчас чуть-чуть получше становится поэтому вы уж как хотите к этой информации относитесь но я к этой информации я вам просто рассказываю с улыбкой но на самом деле я отношусь к ней очень серьезно очень поэтому а, особенно то есть дракон когда стоит погоду и столпе года или столпе дня потому что год и день отвечает за здоровье то есть они хоть где будут сталкиваться да? если он у вас и в, в часе сталкивается то у вас могут ну, что-то происходить там с детьми или с карьерой не всегда плохо если вам дракон плохой собака пришла вытолкнула, это хорошо но мы просто с вами не любим когда столб который отвечает за наше здоровье с ним что-то происходит вот примерно так. Да. Наталья, если огонь, самовыражение, земля, деньги, то месяц октябрь будет отличный. Карта сама все холодная. Конечно. Если карта холодная, приходит что-то теплое, но просто месяц собаки, он не теплый. Вот вам, скорее всего, если карта холодная, а холодное мы смотрим по сезону и по часу, да нам по месяцу, то нам вообще лучше теплое любое теплое время. Но в любом случае, да, стихии будут поддержаны, мы сейчас про это дальше будем говорить. А если дракон в месяце и в часе, как будет влиять собака в этом случае? Ну да, вот, собственно, я, я и рассказываю: да? что если дракон в годовом столпе, то изменения коснутся вашего внешнего окружения в месяце может что-то происходить с родителями или друзьями или со старшими братьями и сестрами или вообще просто с братьями и сестрами а, может быть ну нет не обязательно прям конфликт или что-то могут быть просто какие-то изменения в части то же самое но с карьерой или детьми а, как я вас понимаю у меня кролик в году в году и так молчу ну чуть что ж скажу все шишки на меня я главный бандит жду когда уйдет петух о да вот это еще отдельная тема то есть помимо того что помимо здоровья еще есть некое недопонимание я тоже обратила внимание что ну как то я я конечно спыльчивая но я не люблю конфликты, а в этом месяце просто меня вот, вот просто саму, я сама на них лезу, все время пытаюсь выяснить с кем-то отношения, там начинаю с кем-то, начинаю на, на дороге выяснять, да. То есть, ну да, надо замечать. Елена спрашивает, здравствуйте, скажите, пожалуйста, я заказала курсы, писала по поводу них но не, не получила Значит, елена могло такое произойти что попали письма в спам у нас действительно курсы идут то есть у нас только что начался курс для новичков если что напишите пожалуйста еще раз лена пирогова ты сейчас здесь или не здесь напишите пожалуйста еще раз если вам тяжело письмо и, и и и и курс про отношения, друзья, вдруг кто-то хочет успеть догнать, пишите на наш, господи, где эта почта-то? Сейчас я вам найду почту нашу. До на наша вот почты почта, собственно говоря, вот она заходите на наш сайт, пугачева точка ком и вот здесь вот видите наша почта, вот сразу наверху почта, так что. Кому что не хватает, пишите, пишите на почту, группы формируются, может быть, письма могут попасть в спам, могли, ну, все, что угодно, мог быть, какой-то человеческий фактор, да, что могли не заметить вашу, там, я не знаю, как-то открыли, что-то там с письмом произошло. Инфо пишите, пожалуйста, друзья, и обязательно все решится, и вы, самое главное, там, не обижайтесь, если вдруг мы не ответили. Мы отвечать стараемся всем. Вот, вот от слова просто тотально всем отвечает. Я единственное, вчера увидела, что мне кто-то в скайпе написал: вот кто-то из бывших клиенток сейчас извиняюсь, если она здесь есть. Я просто не успеваю скайп разгребать, и я скайп уже только там на деловые чаты отвечаю, остальные даже не смотрю. И вижу, что месяц назад меня просили сделать там на юбилей мужа консультацию. Но я знаю, что потом писали, в... но я уж вчера не стала отвечать, думаю, уже бессмысленно, потому что потом списались по почте. Если дракон в часе, собака в дне, это плохо? Ну, это идет столкновение, мы не очень любим, когда у нас идет столкновение, такое действительно бывает, но иногда это может быть и неплохим столкновением, иногда. Если какой-то из этих элементов вам катастрофически плохой для вас, например, собака там дает какую-нибудь низкую фазу ци, вот сейчас будем проходить в супружеском доме, и для вас там супруг это прям вот ну, история такая вот, все я умираю без него или он умирает или супруги куда-то эти пропадают, а эту собаку дракон, например, выбивает, у вас хороший супружеский дом, надо смотреть, нету ничего плохого или хорошего. Но само столкновение само по себе считается не очень хорошим да и насколько благоприятно они будут зависеть от пользы столкновения этих земляных ветвей но в любом случае старайтесь не провоцировать конфликты не воспринимайте штыки все что вам говорят близкие родные чтобы потом не пожалеть об этом особенно если вы родились в год или день вот обратите внимание огненный дракон или металлический до да, дракон а, вам ну э, вам лучше спокойно переждать этот месяц не начинать новых дел не экспериментировать с карьерой и не выпускать по тех у кого из карте земляная ветвь кролика также могут ждать изменения но более мягкие кролик с собакой образует огонь так все ли пироговый, подождите секунду напишу Лучше сейчас я сообщение голосовой отправлю, чтобы она у меня нашлась, если она в чате. А, Лен, слушай, если ты в чате, выйди, пожалуйста, напиши. Ну, прям в группе я, я увижу. Тут у нас пару вопросов возникло к тебе. Пару вопросов на самом деле я, значит, ссылку дать на календарь я хотела, да? Ссылку дать, чтобы дали на календарь вам на 21 год. А, все, тут, да? Да, Лена, я уж тебе отправляю сообщение. Лена, у нас два вопроса. Первый вопрос, будь добра, ссылку на календарь прогноз на 21 год, мы что-то забыли про него рассказать на двадцать год если найдешь презентацию мне то тоже можно загрузить я могу потом рассказать поподробнее Ну, в любом случае вдруг кто-то не заказал сбрось, пожалуйста на 21 год на прогноз и второй момент там посмотри пожалуйста кто-то написал что на какой-то курс попасть не могут потому что что так не ответили моим хорошо так значит смотрите у нас дальше могут идти с вами вебинар в двух направлениях вопросов сейчас очень много и я могу отвечать на вопросы но у нас еще и материала много если вы сами будете читать слайды то я буду давайте открывать там читать вопросы например <с Camellia> вот. ну и давайте и то и то успевать хорошо сейчас я слайд переверну и поотвечаю на вопросы тех у кого в карте есть земляная ветвь кролика также могут ждать изменения но более мягкие потому что кролик с собакой сливаются наконец-то наконец образуется огонь который сейчас как мы понимаем один из самых ценных компонентов нам его не хватает так что вот сейчас петух отстанет от моего кролика собака пристанет но собака по идее должна ну как бы в... Хорошо, да. Значит, пристать. Так, значит, смотрите: Лена Пирогова сбрасывает прогноз, который у нас на 500 страниц которые мы всей школы пишем: который прогноз от а до я и по фэншу, и по бадзи, и все активации туда входят, все расчеты, прогулки, цемень, все там, там на 500 страниц со всеми схемами, таблицами можете заказать. Лена, вот руководство, прогноз руководства вам сбросила я пока поотвечаю на вопросы сейчас пойдем дальше я в эмиратах пишет ой улетел только начала читать про эмираты и все улетел у нас всегда тепло и собака без без и без юлечка вам завидую но когда там жарко Тяжеловато там тоже. В час обезьяны вместе свинка. Спасибо. Не знаю, Антонина, что вы написали. В часе обезьяны вместе свинка. Видимо, какое-то было сообщение. Скажите, пожалуйста, я заказала курс и писала. А, вот Елена. Елена, вот сейчас вам Лен Пирогова ответит. Ага. Тыкс, тыкс, тыкс, тыкс. Если а если уже со здоровьем беда быстро убегает, я все время нужно возвращаться, не знаю, как этот чат удержать-то его. Беда металл дать себе знать, а, то может это столкновение наоборот может, да, может пойти на пользу, Ирина, но здесь нельзя сказать, нужно обязательно нельзя вот прям так сказать, нужно обязательно смотреть смотреть карту, может пойти на пользу. У меня дракон в году. У меня дракон в году, где мне его найти? Слушай, мне все время нужно скролить обратно, и оно все время улетает. А у меня, у меня. Я на самом деле не знаю, как держать чат. Я, то есть, у меня уходит массу времени. Это, для... а, вот, нашла вроде как его удержать. У меня дракон в году и назревает конфликт с братом. Значит, он достигнет своего пика в октябре. Может быть, может быть. Причем либо вы можете очень сильно переживать и заболеть. В любом случае, да, нужно быть очень осторожным. А если дракон в десятилетке? А, конфликт будет, но конкретно вас он не коснется. Он, в смысле, он коснется, но косвенно. Он будет с кем-то в социуме, коснется вас косвенно. Наталья, в году собака, а, а змея в месяце в часе. Это два красного. Да, да, будет усиленный красный феникс. Подскажите, да. пожалуйста, когда в октябре а, дни наполнения? А, ну, смотрите, мы смотрим с вами заходите к нам в раздел значит заходите к нам на сайт на сайте есть раздел называется сейчас я вам покажу друзья это наверное всем будет интересно поэтому я сейчас давайте вот покажу вам у нас есть раздел называется расчеты вот расчеты вы заходите и там есть китайский календарь вы заходите и там дни 28 лунных стоянок и 12 управителей дня и вы можете каждый день открывать какой вас день интересует и смотреть для чего день хороший для чего плохой и вот то что вы сейчас у меня спрашиваете вы как раз там посмотреть и можете себе благополучно ага. так, так так так так так сейчас подождите попытаюсь я сейчас попытаюсь но у меня так много времени уходит на то, чтобы У меня кролик в часе, месяце и годе. Представляете? Нет. Не представляю мне, мне от одного кролика плохо а у меня петух бьет по здоровью да да. я уже год терплю нападение крысы на двух лош... на двух лошадей жду с нетерпением 21 года знаете не очень хорошо но я хочу сказать что крыса приходящая сильная а лошади хорошо что их две они хоть одна до да выживет поэтому ну, в этом плане ну в этом плане может быть даже и тут равные силы а, молиться, чтобы. Молимся, чтобы петух благополучно свою. Да, не, ну у каждого месяца есть какие-то истории. Например, петух тоже является моим полезным божеством, легкими деньгами, но из-за того, что он измордовал кролика, уже жду, уже ничего не надо, уже пусть уходит. Да, Екатерина Ольга бык для лошади это вред. А, вред но все-таки столкновение это хуже вред может быть малозначительным а если дракон в часе собака в дне уже отвечала у меня кролик по месяцу погоду на 10 лет пришел петух не всегда. Не всегда так страшно. Нет, конечно, ну что же, вы же 10 лет не можете жить на пороховой бочке. Там немножко другие начинают механизмы работать, но все равно нужно быть на остороже, да? Собака для кролика это хорошо. О, это здорово, да. Наташа, а что мне ожидать от октября, если день рождения собака и час рождения, дракон? Ничего не ожидать. В час, в час ну и у меня дракон в часе. Нормально. Ну что-то будет с нашими детьми возможно происходить или с нашими какими-то хобби или с какими-то делами. Ну не обязательно плохо. А, я вам очень сочувствую. Еще ведь высокосный, сложный, да. Я с собакой гуляла, упала, сильно разбила ноги, брюк порвала. А, как сейчас можно? Ну, Но... все бежал. Да ноги такая блямба никак не отпадает. Да, Наталья на НС нужно. Да, тут, тут только лечиться нужно, тем более, если э, если чувствуете, что еще и сам по себе год да, тяжеловато. А, а про отношения с 5 октября. Ну, у нас группа собрана. Вдруг кто-то на отношения не попал? Пишите сейчас, пишите письма все лена сейчас собирает подбирает всех людей все 5 мы с вами в понедельник стартуем на наши отношения начинаем вам рассказывать про э, про все все все все водную всю эту части и про фазы ци вот поподробнее поговорим и про полезные божества и как это все в карте работает так что все идет у меня кролик десятилетним такте так и так друзья давайте так сделаем ничего я не успеваю читать а, давайте я по прогнозу а вы там переписывайтесь я по прогнозу а потом если время останется я поотвечаю вот так ладно Итак, не стоит а, ну стоит обратить внимание на то что чрезмерный огонь добавит вам сверхчувствительности. чувствительности ревности и склонность к истерикам ну только этого мне не хватало <laughs> вот. а, а если образовавшийся огонь принесет недостающую полезную стихию то вас ожидает приятные изменения в сфере жизни за которую он отвечает вот так к тому же если ваш столб личности особенно если это металл на кролике то вероятность новых отношений, дружеских, романтических, деловых, рабочих многократно увеличивается. Если кто родился в месяц свиньи, вот кто спрашивал про свинью в октябре, самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. Ведь для вас это будет земная, земная ведь собаки, это символическая звезда, небесный доктор, значит вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение. В октябре месяце будет чрезвычайно активная та область вашей жизни, которая представляется, представлена янским огнем. Если в карте повторяется целиком столб месяца, то есть прям вот бин, есть бин на собаке, то вероятность изменения той сферы жизни, за которую отвечает столб, в карте очень сильна и очень велика. Если год это родители, социум. Если месяц это карьера или братья, сестры, или тоже родители. Да? Если столб у вас дня это муж, если столб часа, то это дети, либо тоже карьера, либо ваше какое-то хобби. Так что протестируйте свою карту, соотнесите ее по элементу личности, проверьте перечисленные земные ветви. И вы будете готовы во всеоружии встретить новый месяц. Не пропустите. Угу. Так, Лена загружает нам другую презентацию по, я пока сейчас вернусь к нашей, не переживайте. Вот, так что. Угу. Вот. А, значит, по элементу личности проверьте перечисленные земные ветви и будьте готовы во все оружие встретить. Новый месяц. Так, знаете, у меня сейчас, э, э, Лен Пирогова, сейчас у меня к тебе вопрос. У меня что-то тут ко какая мысль еще проскочила. Я тут что-то сижу, разглагольствую а У нас тут может со временем быть не все так просто. А, значит, дальше, друзья. Значит, смотрите что нам нужно сделать нам нужно посмотреть за что отвечает собственно говоря приходящий приходящие э, стихии. Да? вы смотрите свой, своего господина дня свой элемент личности и смотрите э, что он вам приносит Ого. так значит э, я еще хочу сказать оказывается я тут сижу я чуть думал, что Таня будет в другой день, а у нас же еще Татьяна Смирнова по символическим звездам и по фэн-шуй должна за мной выступать. Так что, друзья, давайте, я я тут сижу, отвечаю, какие-то комментарии, читая. Ускоряемся. Итак, давайте. Для элемента личности дерево, для инского и для янского месяц, а, значит, про деньги, да? Это любимое ваше творческое направление может поэтому любимое ваше творческое направление может принести дополнительный доход если ваш господин дня сильный имеет корень в карте как корень это какой такой же знак такого же цвета да? то существенное увеличение дохода вам гарантировано. если слабый то есть не имеет корней не имеет поддержки то вам стоит оглянуться по сторонам найти надежного партнера может быть, сделать какой-то совместный проект, с которым будет способствовать финансовому процветанию. Но все же вам стоит планировать свои траты и исключать какие-то спонтанные покупки. Но также в октябре может увеличиться нагрузка на основной работе. Воспринимайте это как неизбежность, старайтесь вовремя решать возникающие проблемы, и тогда вознаграждение вас порадует месяц в котором есть самовыражение для янского или инского дерева есть богатство наверное самые лучшие в плане зарабатывания денег как раз вот кто-то у меня спрашивал про этот вопрос если в октябре у вас появится идеи о способе дополнительного заработка то вы не успеете но вы не успеете их осуществить то обязательно запишите себе в ежедневник то есть запомните эту идею потому что она может потом выстрелить а еще лучше если вы ее начнете как угодно но ну просто какой-то вот запустите шар да. итак дерево очень любит собаку это его полезный бог месячные энергии будут помогать и поддерживать вот что касается людей с элементом личности инского дерева то цветы с трудом выживают в холодной на холодной горе собаки. Следует э, укреплять иммунитет, чтобы не подхватить простуду. Если ваш элемент личности э, это янский огонь или янский или инский, то октябрь ⁇ это месяц активных друзей. В этом месяце вы будете сосредоточены на решении вопросов, имеющих э, к вам непосредственное э, какое-то отношение, являющиеся наиболее важными для вас. Месяц может принести вам решительности уверенности возможно новые знакомства и контакты укрепляются рабочие деловые партнерские связи произойдет расширение круга общения но в то же время активизируются ваши конкуренты и соперники старайтесь избегать конфликтов и спор лучше сосредоточиться на на том что и как вы делаете особенно если это ваш столб личности самовыражение дает желание проявлять себя вам захочется активно действовать и быть все время на виду к тому же не стоит забывать что э, переступать чер черту и настаивать на своем весьма проблематично для взаимоотношений с окружающей особенно для женщин которые своими действиями могут поставить под удар отношения. Старайтесь быть мягче, следите за эмоциями. Месяц, в котором хочет себя побаловать, кушать вкусненькие плюшки, встречаться с друзьями, радоваться жизни, но старайтесь не выбиваться из бюджета, иначе э, восполнить его получится не сразу, а нехватку денег вы почувствуете уже к концу месяца. Если ваш элемент личности, Земля, Янская или Иидская, то в октябре приходят энергии, ресурсы и друзей. Вы достаточно сильны в этом месяце. У вас увеличиваются контакты с друзьями и конкурентами. Сейчас, минутку. И конкурентами. Месяц ресурса, значит, пришло время учиться чему-то новому может быть надо навестить старших родственников общаться обращаться к ним за советом к более таким старшим мудрым да там можно товарищем родственникам это месяц связан с людьми от которых вы ожидаете поддержку месяц располагает к обучению к принятию собственных знаний к применению принятию каких-то решений Будет проявляться и любознательность, и стремление к образованию, творческие, какое-то созидательное начало. Временами захочется довериться собственной интуиции, а временами действовать проверенными методами. Уделяйте больше внимания здоровью и отдыху, не переутомляйтесь. Что для Янской, что для Инской земли месяц работы, получение новых знаний и общения с коллегами, старайтесь не слишком доверять новым знакомым и действовать по их правилам. Не всегда ваши интересы могут совпадать, а ваша задача к концу месяца месяца будут ну как бы при своем Для людей с элементом личности металл металл ген или синь в октябре очень сильный ресурс. Вам полезно науч, научиться чему-то кардинально новому или э, добавить креативности в жизни захочется почаще встречаться с родителями прислушиваться к мнению старших более мудрых людей узнавать много если ваш металл сильный то возможны депрессивные настроения э, замыкание в себе нежелание общаться помочь себе вы можете сами тем что больше внимания будете оказывать своим хотелкам театра новой платье и ужины и при развеет ваш негатив и даст уверенность уверенность в прекрасном завтра если элемент личности не поддержан то в этом месяце увеличивается ваше трудолюбие вам захочется добавить совершенство во всех делах а вследствие этого увеличится и доход огонь в небесных стволах это власть а когда от времени приходит энергия власти то появляется желание проявить лидерские какие-то управленческие качества рациональный и методичный подход к делам на передний план выйдут вопросы связанные со статусом репутацией лидерством профессиональной занятостью и карьеры будет больше контактов с руководством и административными органами. Также металл может принимать достаточно нестандартный ген, именно ген, нестандартное решение которые, как ни странно, найдут отклик в обществе. В обществе. Но Янский металл г не стоит гену не стоит верить людям на слово. Необходимо ставить под сомнение любой непроверенный факт. Вас могут обмануть. Не ленитесь. Все проверяйте и перепроверяйте. Символическая звезда демон красной красоты э, наденет на вас розовые очки, и вы, подавшись э, радостным эмоциям, можете с легкостью угодить в ловушку мошенников. Будьте бдительны. А люди с элементом личности синь, иньский металл, могут... Э, Здесь вот тут все вот постригать вот эти все травма-опасные ситуации, тоже будьте внимательны, потому что собака несет звезду овечего ножа, контролируйте свои слова, следите за своими эмоциями, не давайте кратковременные вспышки в гнева навредить самому себе. Ну, это еще эмоционально. А вот для людей инской или янской воды, ну, октябрьской энергии будет представлен для вас деньги и власть. Этот месяц... Принесет вам больше мыслей и забот, так или иначе, связанных с деньгами, возможно увеличение работы, которая принесет увеличение денег, но также могут быть незапланированные траты и всплывающие долги. Возможно, неожиданные поступления, выигрыши лотереи, подарок, внеплановая какая-то премия, месяц предполагает большие финансовые активности могут открыться новые возможности для улучшения материального состояния и увеличения дохода у воды инскреянской появляется множество возможностей заработать и проявить инициативу а, ну значит талисманом месяца может быть веер кому это интересно талисманы почитайте у нас на нашем сайте а, из значит, я очень люблю все эти рецепты рецепты из китайской медицины вот такой имбирный шоколад можете тоже берите все переходите на нашем сайте наших соцсетях все это будет ну сейчас я быстро еще давайте про согревание денежной звезды это ну такая наша фишка которую мы даем а, людям рассчитываем даем бесплатно да ну вот собственно говоря пробуйте смотрите денежная звезда она достаточно капризная мы просто и просим если она нам делает то здорово ну сделать не сделает там как получится Итак, мы с вами в октябре в октябре нужно согревать денежную звезду на северо-востоке 2 или три какие даты 8 числа 15 либо 27 лучшее время для начала обычно берем маленькую таблеточку ставлю ставлю ее вот в начало но нельзя знаете, там поставить ее в час ночи, пойти спать лечь. Да? Все-таки она должна быть под присмотром, либо она должна быть, ну вот, можно ее согревать, но тогда что-то вот вода должна быть вокруг, да. То есть какая-то такая вот история. Так что вы ее ставите в любое вот удобное время, поставили, и, ну, и пок пока она не догорит. Плюс, естественно, загадываем какое-то свое финансовое желание. Не используем час для начала согревания денежной звезды. То есть у нас есть часы, в которые прям вообще вот, вот нельзя ее использовать. В смысле, она может догорать в эти часы, но начинать точно нельзя. Ну и кому нельзя ставить, то есть людям, рожденным в этот год, 8 октября в Тигра, 15 и 27 года петуха а вот, я еще ее перевожу, то есть мы заходим все, все в те же расчеты, в калькулятор солнечных двух часов можно там вписать свой город и посмотреть, там, допустим, там час петуха, вот в Москве он не 17 до 19, а 17.30 до 19.30. Вы можете перевести в солнечное время, можете не переводить. Можете очень такой простой способ, полчаса просто отступайте. Вот смотрите здесь время полчаса отступайте. Помните, я вам говорила про э, энергии? Помните, я вам говорила про энергии, которые работают как волна, да? То есть вы берете, неважно, вы пересчитывали, не пересчитывали. То есть энергия в начале часа она только нарастает. Полчасика отступаете, там уже хоть какое, хоть солнечное, хоть резиновое, вы просто отступили через полчаса можете стать. Можно ли на секунду вернуть металл? Можно, друзья. Секрета никакого нет. Вот я сейчас, ой, сейчас я его верну. Секрета никакого нет. Это все будет в статье у нас на сайте. Значит, вот на секунду вернула металл. Значит, так. Что еще хотел бы сказать перед тем, как вы будете слушать прогноз от Татьяны по фэн-шуй по летящим звездам на этот месяц? я бы еще хотела вам рассказать про прогноз руководства на 2021 год переходите по ссылочке которую сбрасывала лена пирогова сейчас я ее сама может продублирую если кто-то не заказал прогноз руководства вот, ну вот вдруг есть такие люди кто еще не слышал что у нас вот, вот это Лен Пирогов Я просто все скопировала и вам. Да. Значит, про что прогноз? Удача, деньги, отношения, любовь, работа, а, дети, энергия дома, прогулки, активации, вталкивание богатства, переезды, летящие звезды, согревание денежной звезды, Бог счастье, Бог богатства, хорошие, плохие сектора дома, здоровье, божества, то есть фэншуй, бадзит, семей, выбор, дат все на все на службе да мы значит прогноз руководства вот, это, вот я этот скриншотики сделали из из того, той, э, того мы толмут называем то есть он такой здоровенный на, 3, на, 600, на, 600, на 500 точно страниц у нас получается он красиво оформлен он с картинками он с разъяснениями он со схемами то есть на 500 страниц вы получаете Полный прогноз, рекомендации на 2021 год. Да? Вы будете знать, что делать в каждый месяц. Быть всегда в состоянии удачи, корректировать сложные ситуации, решать важные задачи. Судьба не фатальна, все можно изменить, все можно улучшить. Кто не заказал, сейчас по минимальной цене вы успеете заказать. Что внутри, что содержит? Вот посмотрите, вот мы говорим по каждому разделу. Например, раздел бацы. -Ба общие тенденции но ну это вы сейчас видите скриншот прошлого года это будет уже вам на 2001 год естественно это скриншот же прошлого, общие тенденции следующего года построение карты Бадзи, эмоции года самая полезная стихия финансы романтик романтика все какие-нибудь разрушения наказания но ну, прошлый, вернее текущий год мы продавали его в прошлом году про крысу, да, теперь мы все естественно будет дальше про быка, как будет, в каких он участвует комбинациях какие столкновения, какие наказания, что такое и что будет с дубликатами, антидубликатами, какие символические звезды приносит прогноз для каждого элемента личности, погод гороскоп погоду рождения то есть, друзья даже если вы консультируете или пытаетесь консультировать то для вас конечно этот прогноз он такая абсолютно ну представьте здесь несколько человек работают над ним несколько месяцев даже если вы сами суперконсультант вот поверьте мне открыть прекрасный такой прогнозик посмотреть и взять какую-то интересную информацию вставить ее в консультации вставить туда информацию про какие-то активации про вталкивание людей про прогулки ничего вот, вам вот нужно чуть-чуть самим консультировать и купить вот этот прогноз все дальше вы сможете благодаря этому прогнозу уже делать очень красивые расширенные консультации и давать э, давать людям э, рекомендации то есть вот благодаря нашей такой настольной книге я говорю даже если вы сами это все умеете считать это, это нужно колоссальное время и нервы а здесь мы это уже так сказать делаем для вас на год вперед то есть вот так все это красиво будет оформлено это в электронном виде второй раздел будет про здоровье общие тенденции года ну естественно уже следующего 21 -го. группы риск опять же что будет нести столкновение символические звезды по здоровью про беременность в следующем году рекомендации по сохранению здоровья рекомендации по питанию, то есть вот такие вот, опять же, видите, вот, то есть каждый раздел там группа риска, символические звезды здоровья, рекомендации по питанию, то есть вот видите вот такие вот красивые у нас разделы. Следующий выбор дат и прогноз по бадзе на каждый э, месяц, то есть тоже там, ну по выбору дат там прям большая. У нас будет такой раздел, видите, там на больше 100 страниц, видите, да. Дальше идут активации фэншуй и семей Правила активизации, разметка квартира, сильная активизация по цемень дзяптица э, падает в гнездо, зеленый дракон поворачивает голову, активизация э, звезды благородного человека, бог счастья, бог богатства. Каждый месяц даты активации звезды академика, вталкивание людей, активизация и для привлечения любви, клиентов в бизнес и других важных людей, вталкивание богатства и согревание денежной звезды. А, вот, видите, вот тоже такие красивые разделы, выбор даты и прогноз на каждый месяц. Вы будете видеть хорошие, плохие дни каждого месяца, периоды ретроградного Меркурия, дни без богатства, и, и хорошие дни будете видеть. И там все дается, все со схемами. То есть, вот видите, все нарисовано, куда смотреть, откуда, что где делать. Видите, вот вот с такими все с, с табличками. Там, допустим, дается там активации, видите, все посчитано. Какие градусы, где это все искать, как искать. Все описывается, все вот мы просто сели, один раз написали такой талмут, и который, конечно, сейчас пересчитываем каждый год, но зато неблагоприятные сектора, Тайсуй, -су, Суйпо, Триша, ну, тоже на 2021 год уже все будет посчитано. Это просто мы скриншоты вам показываем огромный раздел как вы видите на 150 страниц по фэн-шуй то есть видите он где-то в районе то есть неблагоприятные сектора года летящие звезды благородные расположен расположение методы активации да? переезды рекомендации по каждому направлению переезда 25 все будет на следующий год это просто скриншот с прошлого года да то есть вот там тоже такое больше считает половина то есть вы видите в каком виде это все вы будете получать то есть это все с таблицами с подсчетами с картинками с разъяснениями более того как только вы его получите у вас будет бонусный урок то есть мы встретиться с вами преподаватели нашей школы на открытом занятии Ну когда где-то в декабре вы его получите но сейчас по спеццене вы можете его платить сейчас он у нас все время цена на него растет и чем ближе к новому году покупать, тем дороже он стоит. К новому году получите, посмотрите. Ну, как вы понимаете, наш китайский новый год начинается только 4 февраля, то есть вы в декабре, в январе там на новогодних каникулах почитайте, осмыслите, и мы в январе встретимся еще перед новым годом, и вы зададите вопросы, если что-то будет непонятно. Ну и в течение года, в конце концов, можно всегда будет. А, во она еще даже его за 4900 оставила, наверное, оставила, да, Лен? Вообще это была у нас минимальная цена, и вообще мы его планировали, что у нас а сегодня уже 1 октября, с октября должна была цена подняться. Ну, друзья, кто не успел заказать, да, оставил для тех, кто сегодня. Ну ладно, то есть мы считаем, что еще сентябрь, да, Лена? У нас в октябре вообще, собственно говоря, на него должна цена подниматься, она где-то примерно будет на тысячу рублей в месяц подниматься и, собственно говоря, к декабрю она, ну, придет к своим нормальным значениям, потому что, ну, там курс, конечно, просто с -с супер, супер полный, да. Судьба не фатальна, все можно изменить к лучшему. Мы с нашей команды тоже следуем всем рекомендациям, планируем, планируем дела по волшебному, чтобы все получилось. Так что, друзья, удачи в 21 году. Кто не купил календарь, заказывайте. Но заказать надо сейчас, оплатить вот, чтобы взять его по такой минимальной цене. Сейчас а календарь в декабре, вот это очень важно. А, Лена, спасибо вам, я заскочила в последний вагон. <свы> я тоже сейчас не могу купить жаль. А, ну, значит плачу и вышли по электронной почте. Да, вот мы, собственно говоря, в прош... мы в прошлом месяце сделали старт продаж. Мне казалось, что уже вся школа купила его. Вот, ну да, всегда бывает, кто там не слышал, не видел. Ну, вы можете заказать, написать Лене, кто хотел бы, но не может. Можете написать Лене, может быть, попросить какую-то рассрочку. Господи, он только в декабре будет. Попросите какую-нибудь рассрочку, наверняка вам Лена даст его в рассрочку. Ну, в общем, конечно, здесь имеется в виду, что надо сейчас... Короче, пишите на почту, разберетесь, если вам такой календарь нужен. Друзья, я передаю слово Татьяне, нашему преподавателю Татьяне Смирновой. Татьяна Смирнова, если ты здесь, выходи. Выходи. Уйду, когда ты выйдешь. Очень рада была с вами увидеться. Я, я что-то так это... Сначала не спеша начала, потому что я думала, что Татьяна будет другой день, потом, когда сообразила, что сегодня, поняла, что э, надо нам э, побыстрее. Но сейчас Татьяна тоже очень много интересного вам расскажет и ответит на вопросы. Э, Лен Пирогова, напиши, пожалуйста, Татьяне Снивернова, чтобы она выходила. Вот, все вижу, что... Берегите своего кролика. Спасибо, Юля. Татьяна, привет, как настроение? Бодрое. Спасибо, Наташа. Все, спасибо. Все, друзья, увидимся. Да. Добрый день.